В эфире государственная телерадиокомпания «ЛТР» информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Тимур Тимиргалеев. Здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Дан новый импульс судебно-правовой реформе. Глава государства подписал соответствующий указ. Противодействие коррупции. Для достижения поставленных целей необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. Кыргызско-китайское сотрудничество. В июне президент Сорумбай Джимбеков совершит визит в Китай. 22 мая президент Сорумбай Джейнбеков подписал указ о некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы, который призван дать новый импульс системному продвижению судебно-правовой реформы. Ведь не секрет, несмотря на то, что национальное законодательство Кыргызстана в последние годы начало отходить от старой правовой культуры и стало приближаться к международным стандартам во многих сферах судопроизводства, в современном состоянии судебно-правовой системы все еще существуют серьезные проблемы, способные помешать внедрению прогрессивных идей и завершению начатых реформ. Указ главы государства главным образом и направлен как на преодоление таких проблем, так и для эффективного продвижения процесса реализации новых кодексов и иных сопутствующих законов Кыргызстана, принятых в рамках проводимой судебно-правовой реформы в стране и которые, как известно, вступают в действие с 1 января 2019 года. И это законодательство уголовно-правового блока имеет стратегический характер в обеспечении защиты прав человека и играет важную роль в развитии жизнеспособной государственной системы и современной экономики. В подписанном указе предлагается внедрение системы единого учета преступлений, проступков, нарушений и введения института пробации. Данные системы должны также начать функционировать с 1 января следующего года. Решение по проведению первого заседания Совета судебной реформы принималось коллегиально во главе с президентом. Сейчас подписан указ по ускорению правовой системы, распределен по всем ветвям власти для полного ознакомления. Подготовка к этому заседанию Совета, по итогам которого президент издал вот этот указ, о котором мы разговариваем, она власть заблаговременная. В ходе этой подготовки ряд членов Совета, в частности, вот член Совета Садыкова Валерьевича Тургановна, Мата Гульмира Резбековна, предложили издать указ, учитывая важность вопросов, которые будут обсуждаться на этом заседании Совета. Президент поддержал их предложение и отдел начал подготовку, проработку этого указа совместно с участием этих членов Совета. В указе обозначены три основных ключевых пункта. Это в первую очередь направить рекомендации правительству по внедрению пяти кодексов, следовательно, ускорить этот процесс – Наряду с этим стоит задача обучить граждан и правоприменителей по применению новых актов. Затем ускорить разработку единого реестра преступлений и правонарушений. Отметим, в рамках проекта Государственной целевой программы развития судебной системы на 2018-2022 годы будут введены фото- и видеофиксации. Эта программа станет платформой развития судебной реформы в ближайшие пять лет. И третий заключительный – это дать рекомендации Джугурку Кенешу временно приостановить внесение изменений в определенные нормативно-правовые акты, пока не вступят в силу новые кодексы. Все это делается для того, что необходимо прежде всего соблюсти нормы Конституции Кыргызской Республики, все международные стандарты, во-вторых, Третье. Все соглашения, которые были ратифицированы Дьогурку Кенешем Кыргызской республики Вина, в отношении вот этих вопросов, вот этих вопросов. В целях реализации указа образована экспертная рабочая группа по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебной реформы по эффективной реализации кодексов и иных законов при отправлении правосудия. В состав экспертной рабочей группы вошли представители аппарата президента и правительства, Конституционная палата Верховного суда, МВД, Министерство юстиции, ученые правоведы, адвокаты, независимые эксперты, представители гражданского общества. Экспертная рабочая группа будет вести мониторинг текущего состояния реализации мероприятий, проводить. В рамках судебной реформы по имплементации законодательства. Взаимодействовать с различными институтами и организациями по вопросам хода мероприятий судебной реформы, функциям и задачам группы, осуществлять экспертное сопровождение реализации мер Совета по судебной реформе при президенте Кыргызской Республики. Проводить аналитическую работу, организовывать при необходимости исследования в целях мониторинга развития судебной реформы, исполнения вышеназванного указа и других решений Совета. Создавать объединяющие площадки для улучшения исполнения законов, применяемых при отправлении правосудия. Вести анализ материалов практики реализации законов, в том числе путем организации выездных встреч с представителями заинтересованных государственных органов и гражданского общества в регионах. Разрабатывать предложения по улучшению процесса формирования законодательства и иных связанных с этим организационных мер и вносить их на рассмотрение Совета. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложено на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики. Помимо всего, глава государства дал поручение секретариату Совета Безопасности создать рабочую экспертную группу, которая будет проверять исполнение данной работы. Что идет проработка, ну, там, наверное, будут и представители государственных органов, и представители экспертного сообщества, и гражданского общества. Я думаю, вот так. В целом, по мнению членов Совета и по нашему мнению, принят указ призван дать новый импульс системному продвижению судебно-правовой реформы. Улучшить материально-техническую базу региональным и местным судам, элементарно создать им специализированные помещения и обратить внимание на подбор кадров. Также одна из основных задач этого указа, комментирует директор института конституциональной политики. Да, вроде бы создаются сейчас предпосылки для того, чтобы готовить судебный кадр. Но вообще большой, большой кадровый состав судей, которые все-таки, на мой взгляд, еще не перестроились. Что ли? Продолжение реформы в судебной власти идет по верному вектору. По мнению экспертов, глава государства, приняв волевое решение, обозначил главные приоритеты в этой структуре, над которым активно ведется работа. Необходимо вместе со всеми органами, которые связаны с судебной реформой, это адвокатура, это законодательство по гарантированной государственной бесплатной юридической помощи, это ну, ряд мероприятий которые тоже нужно готовить всем вместе, чтобы судебная реформа не пробуксовывала. Нардепы отмечают, что давно нужно начать активизацию судебной реформы, обучить следователей, прокуроров и судей по обновленным редакциям кодексов. Отметим, главой государства было предложено продлить время обучения сроком на один год. С этим депутаты единогласно согласны. С момента начала действия всех этих кодексов, особенно уголовного кодекса, кодекса о нарушениях и проступках. На мой взгляд, жизнь в нашей стране она резко изменится. Почему? Потому что сотни, сотни тысяч наших граждан коснутся эти кодексы. У власти страны есть политическая воля до доведения до конца судебной реформы, в том числе найдутся финансовые средства. Об этом президентам было сказано на первом заседании Совета по судебной реформе. Основным источником финансирования станет республиканский бюджет. Бардак реформа хорошо было был реформой, республиканы обänge Сырттан киндей бюро каразат берет деп күтпешуіз герек. Бизни реформа ичин негізгі каржы булағы бұл бюджет есептелет. Тиешелу мамлекеттік органдардың бюджеттерінде кодекстерді колдонуға киргизуға зарыл болған каразаттар қамтылышы зарыл. Бюджет біне бюджетный уқыттық реформа бір депланды алып, каразаттары После полного изучения указа главы государства Кабмин, возможно, может предложить корректировки или дополнения для улучшения механизмов продвижения проводимой судебно-правовой реформы. Затем парламентом проект уже утвердится. Отметим, что данный указ подготовлен, принимая во внимание серьезность проблем, порождаемых состоянием судебно-правовой системы страны для эффективного продвижения процесса реализации новых кодексов и иных сопутствующих законов, принятых в рамках проводимой судебно-правовой реформы в стране. Тимур Тимиргалеев, Айгерим Бараканова, Чингиз Улу, ЛТР Бишкек. В Кыргызстане усиливается борьба с коррупцией, это противодействие приобретает системный характер. После проведенного 8 февраля под председательством главы государства Сурунбай Джембекова заседания Совета Безопасности, где был рассмотрен вопрос об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах, его решение планомерно воплощается в жизнь и ужесточены подходы против любых коррупционных проявлений в республике. Все эшелоны власти активно включились в эту борьбу. Сегодня практически по всем громким делам ведутся следственные мероприятия. Под арест попадают и чиновники всех без исключения рангов, и сотрудники силовых структур, правоохранительных органов, пограничной и таможенной служб, и взяточники различных ведомств. Отметим, что некоторые из обвиняемых пытаются стать на проторенную дорожку, делая ссылку на политическую подоплеку, хотя возбужденные дела находятся в экономической плоскости. На этой неделе, в частности, Главное следственное управление ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела Генеральной прокуратурой предъявило обвинение по статье 303, часть 1, коррупция бывшему мэру Бишкека и бывшему главе государственной таможенной службы Кубанышбеку Кулматову. На его имущество наложен арест. С него взяли подписку о невыезде. Матов обвиняется в использовании в личных интересах в бытность мэром Бишкека грантовых средств китайской компании TBI в размере 2 миллионов долларов, выделенных на строительство школы. Также накануне стало известно, что финансовая полиция задержала сотрудницу одного из РОВД Бишкека, которая вымогала 4 тысячи долларов и обещала помочь в решении вопроса по уголовному делу. Обвиняемую водворили ВВС. Президент Сорумба Джимбеков 23 мая принял генерального прокурора от Курбека Джамшитова. Глава государства, касаясь работы органов прокуратуры по противодействию коррупции, подчеркнул, что сотрудники Генеральной прокуратуры должны стоять во главе борьбы с коррупцией, остановить ее разгул и что для достижения поставленных целей необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. В целях повышения эффективности борьбы против коррупции президент Суром еще на прошлой неделе поручил открыть специальный банковский счет, куда будут поступать взысканные средства в ходе выявления коррупции в деятельности госслужащего. Этот счет станет доступен для общественности. Граждане смогут посмотреть на сайте, как расходуются собранные деньги. Кроме того, после изучения всех последних дел, связанных с нерациональным использованием как государственных, так и инвестиционных финансов, к примеру, как ситуация с ТЭШ Бишкека, вся информация будет указана на электронном портале. С подробностями Айгерим Бараканова. Борьба с коррупцией продолжает носить актуальный характер. Вступив в должность, глава государства Соронбай Баджиембеков обозначил борьбу с коррупцией как приоритетное направление его деятельности и отметил необходимость применения более жестких мер по искоренению взяточничества. А как и у него, был очень хороший. Вилкуя коррупция, которую джалполот, только не была Коррупция, которую вы знаете, кого-то организации, арбир, Комду, коррупция, деген джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, Залп ужурт на Алдане, кароче мне курешу. Меня в мемлекет Басккаторы сейчас, где, ингпрелитетные меследет, меняит хам. Мндаи саясирк мен довар, саяси ал курешка президент сдержал свое слово в настоящее время ведется усиленная борьба против коррупции был задержан ряд сотрудников правоохранительных органов прокуратуры таможенные службы также предпринимателей приводим примеры за уходящий месяц и так задержан общественный деятель рустам маманов и предприниматель рустам воинов связанные земельным участком в бишкеке с участием китайских инвесторов начальник караванского районного управления по землеустройству отстранено от должности он с стал фигурантом уголовного дела, выделив 3,5 гектара земли и построил себе дом. Также задержан начальник управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Улан Чалбаев при получении взятки 200 тысяч долларов сотрудниками ГКНБ. 16 апреля 2018 года с поличным при получении взятки в сумме 200 тысяч долларов США задержан начальник управления по поддержанию государственного обвинения и Представительство в судах Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. В данное время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Коррупционные схемы выявлены вокруг столичной ТЭЦ. Подозреваемые взяты на допрос. Также в СИЗО ГКНБ находятся семь топ-менеджеров энергосектора. В национальной безопасности расследуется 4 уголовных тела. Это два уголовных тела по факту аварии на ТЭЦ города Бишкек. По этому уголовному делу задержаны два человека. Это генеральный директор электрической станции Кадрбаев и исполнительный директор по управлению модернизацией Тецгорода Бишкек, электрических станций от также возбуждено уголовное дело по факту коррупции при модернизации тест города Бишкек. И по этому уголовному делу задержаны три человека. Экс-мэр столицы кубан Кулматов обвиняется в незаконном использовании гранта в размере двух миллионов долларов от китайской компании Твея, которые были выделены для строительства двух новых школ в регионах. На имущество наложен арест. Кулматов находится под подпиской о невыезде. Так, Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем Осо «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления 1 миллиона долларов США напрямую на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 миллионов сомов для завершения строительства школы Халсорда. В настоящее время один из руководителей частной компании подрядчика задержан и во дворе он в ВВС СИЗО КМБ Кыргызской республики. Так и большинство наших политиков Кубан Пекуматов поспешил назвать возбужденные. Да, это... Уголовное дело политическим преследованием. Эксперты отмечают, что в Кыргызстане многие говорят о необходимости борьбы с коррупцией. Но как только заводится дело в отношении подозреваемых, те начинают защищать себя. Как правило, задержанные не признают свою вину, они всячески пытаются доказать свою правоту и называют это политическим преследованием или же дает другую формулировку. «Выходят да, вот на такие вот поступки, политические акции, митинги или публичные выступления вот через средств массовой информации, что они вот невиновны и так далее. Такое явление, которое мы должны пройти тоже, я считаю. И это систематически проводится работа против коррупции. Это хорошо». Как выявляют виновных, так сразу у подозреваемых лиц ухудшается состояние здоровья. Так, бывший премьер-министр Аскарбек Шадиев и экс-председатель энергохолдинга Айбек Калиев сразу после допросов в ГКНБ оказались в больнице. Начальник управления генеральной прокуратуры Улан Чалбаев, который был задержан при получении взятки, 200 тысяч долларов тоже был госпитализирован. У него поднялось давление. Как говорится, в борьбе все средства хороши. Оправдать себя пытаются, и проводя различные пресс-конференции, сопартийцы приближаются. Женные и родственники начинают выходить на акции протеста и выдвигать необоснованные требования. Гражданский сектор должен, напротив, оказывать содействие в очищении системы от недобросовестных на рукогослужащих, говорят эксперты их задерживают за коррупцию, они тут же оказываются больными, да, и тут же переносят вот это уголовное дело в политическую плоскость, да. Но я думаю, это все уловки, поэтому э, каждое коррупционное дело, оно должно рассматриваться в правовом поле. Работа по раскрытию дел с коррупционными элементами будет продолжена и далее по всей стране. Каждый, кто идет на руководящую должность, должен знать, что несет ответственность за каждую копейку, потраченную из государственной ка name. С момента приобретения независимости в Кыргызстане многие сотрудники госструктур не проверялись на коррупционные действия. Их нужно проверить. На реконструкцию аэропорта Манас выделено 380 миллионов, но, конечно, было использовано всего 60%. процентов. На модернизацию ТЭЦ тоже использовали всего половину суммы. Поэтому нужно эти дела рассматривать и изучить тщательно. И те люди, которые идут на высокие должности, должны понимать свои обязанности и чувствовать ответственность. В целях повышения эффективности борьбы против коррупции глава государства поручил открыть специальный банковский счет, куда будут поступать взысканные средства. Этот счет будет доступен для общественности. Вместе с тем, за 2017 год правоохранительными органами возбуждено 1037 уголовных дел коррупционной направленности, из которых 704 дела возбуждены органами прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности. Органами национальной безопасности 42 дела. Органами по борьбе с экономическими преступлениями 49 дел, органами внутренних дел 242 дела. По предварительной оценке размер ущерба, причиненного указанными преступлениями, составляет 670 миллионов 150 тысяч шесть сомов, из которых возмещено 18 миллионов триста пятьдесят 531 сом. В настоящее время Нацбанком обсуждаются технические вопросы для воплощения в жизнь данного решения. Центральный банк запустит его после издания соответствующего распоряжения правительства. В случае уже определения и принятия решения конкретного по режиму работы, по тому, каким образом этот счет будет работать, после этого по распоряжению правительства Национальный банк на основании распоряжения правительства откроет специальный счет, на котором будут аккумулироваться средства в соответствии с как будут определены то есть специальный счет. Работа по борьбе с коррупцией будет вестись и дальше. На этой неделе глава государства принял генерального прокурора. имбеков подчеркнул, что работа органов прокуратуры должна быть продолжена. И для достижения поставленных целей необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. Сотрудники Генеральной прокуратуры должны стоять во главе борьбы с коррупцией, остановить ее разгул. Агирим Бараканова Кайнар Урмонов. Лтр. Итоги недели. Китайская Народная Республика – приоритетный партнер Кыргызстана на международной арене. Китай является также одним из главных экономических партнеров нашего государства. Ведь порядка 30% инвестиций в экономику республики идут из Поднебесной. А ежегодный товарооборот между странами превышает 1 миллиард долларов. С каждым годом нарастает взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, которое приносит обеим сторонам конкретное повышение уровня благосостояния народа. Грантовая помощь, которую оказывает Китай и Кыргызстан, позволяет в частности улучшить инфраструктуру, автомобильные трассы, инвестиции, вложенные в промышленность и сельское хозяйство, транспортное и банковское дело, в торговую и туристическую отрасли оказывают ощутимое воздействие на положительную динамику развития всей экономики. Двустороннее взаимодействие между Кыргызстаном и Китаем невозможно без активного развития гуманитарных инициатив, без укрепления культурных связей. Ведь наши культуры объединены тем, что они сформированы культурно-нравственными императивами, позволившими нашим народам на протяжении тысячелетий сосуществовать друг с другом и развивать сотрудничество на основе традиционных ценностей. Например, из года в год увеличивается число кыргызстанских студентов, выезжающих на учебу в Китай. В целом ряде гуманитарных вузов республики открылись кафедры китаистики, кабинеты по изучению китайского языка и культуры. Корнем дерева гуманитарных отношений стал Институт Конфуция, который был создан на основе межгосударственного договора. И Он обучает студентов и школьников нашей страны, дает оценку уровня знаний китайского языка и возможность учиться бесплатно в Китае. Кыргызстан и Китай тесно связывают не только взаимовыгодные двусторонние отношения, но и международное сотрудничество в ШОС и в рамках воплощения экономической стратегии ЕС. Концепция, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином «Один пояс, один путь», включает в себе создание экономического пояса «шелкового пути» и «морского шелкового пути 21 века», предусматривает активное сотрудничество со странами Евразийского региона во всех отраслях экономики, особенно в транспортно-логистической сфере. Реализация этой концепции способна вывести в частности кыргызско-китайские отношения на качественно новый этап сотрудничества. Государственный визит президента Кыргызской республики в Китай будет результативным. Такое мнение выразил посол Китая в Кыргызстане Сяо Ценхуа на, на состоявшейся встрече с журналистами. Накануне саммита ШОС, который пройдет в июне месяце в городе Циндао, сорумбай Джеймбеков совершит визит в Китай. Это будет первая встреча двух лидеров. У нас уже имеется высокий уровень доверия. Это основа всех работ. Китай активно готовит визит президента Джеймбекова. Визит в Китай будет успешным, результативным, подчеркнул Сяо Ценхуа. Посол сообщил, что планируется подписание ряда важных документов о сотрудничестве во многих сферах. О кыргызско-китайском сотрудничестве расскажет Мэрим Шаршиналиева. Китай и Кыргызстан не только соседние страны с дружескими отношениями, но и давние экономические партнеры. С независимости в нашу республику большая часть товара завозится именно из Китая. Товарооборот соседней страной по итогам прошлого года составил 1 миллиард 597 миллионов долларов. Из них импорт из Китая в Кыргызстан составил 1 миллиард 500 миллионов долларов, а экспорт из Кыргызстана в Китай 97,5 миллионов долларов. Разница в импорте и экспорте говорит о дисбалансированности. Поэтому Кыргызстану необходимо наращивать экспорт товаров КНР, в основном за счет сельскохозяйственной продукции, так как экологически чистый продукт очень востребован на рынках Китая. Для этого должно быть подписано ряд протоколов между соответствующими ведомствами, это ветеринарными, надзорными органами Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Китайская республика – не только экономический партнер Кыргызстана, но и главный инвестор. Крупные инвестиции вкладываются в горнородный сектор. Китайские инвесторы заинтересованы в добыче полезных ископаемых. Осуществляются крупные проекты по добыче золота в Алтынкен. Благодаря китайским бизнесменам в Кыргызстане был открыт нефтеперерабатывающий завод «Джунда». Также предприятие по производству керамики – компания «Салют», которая выпускает взрывчатые вещества. В ближайшее время запустится завод по производству батарей. Строительные работы здания уже завершены. Кроме того, есть большие надежды на сельскохозяйственный агропромышленный комплекс «Искра-Азия», который планируется как комплексный проект для выращивания, для производства, выращивания и переработки здесь сельскохозяйственной продукции и дальнейшего экспорта в Китайскую Народную Республику и страны экономического союза. В целом с 1992 года благодаря КНР были реализованы более 30 проектов в различных отраслях. Большая часть грантов на строительство дорог выделяет Китай. В ближайшее время ожидается грантовая техническая помощь в виде пожарного оборудования мобильных госпиталей. При помощи китайской страны здесь реализовались 300 леп, а датка КМИ. Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Китаем активно развиваются не только в экономической отрасли, но и в культурно-гуманитарной. Например, из года в год увеличивается число кыргызских студентов, выезжающих на учебу в Китай. Ниче Шуанг студентка 4 курса Кыргызско-Китайского факультета столичного вуза. В этом году она поедет учиться в Китае на грантовой основе благодаря образовательной программе Института Конфуция. Получается, мне мама посоветовала и согласилась. И сейчас я не жалею, то, что я изучаю китайский язык. В этом году мы с одногруппницей поступили на бесплатный на грант в Китай – и в этом году, после, после окончания четвертого курса, собираемся отучиться в Китае. Институт Конфуции обучает студентов и школьников нашей страны на основе межгосударственного договора, дает оценку уровня знаний китайского языка и возможность учиться бесплатно в Китае. Находится институт в КГНУ. У нас на курсах обучаются более 100 человек, это 120-130 а так мы охватываем очень много, большое количества студентов, потому что наши волонтеры работают в таких университетах, как Славянский, АЛАТО и в Национальном. Кроме того, сотрудничаем с четырьмя школами. Китайскому языку в КГНУ обучают уже 20 лет. Всего на Кыргызско-Китайском факультете 1300 студентов. На сегодняшний день здесь учатся около 1300 студентов, изучают китайский язык, китайскую культуру и получается около 120 преподавателей работают на нашем факультете. Благодаря крепким культурно-гуманитарным связям не только студенты нашей страны обучаются в Китае, но и китайцы приезжают в Кыргызстан получить образование по таким ключевым направлениям, как экономика, филология, журналистика. Например, Лежуй приехала из КНР и поступила в БГУ на факультет славяноведения. Я выбрала эту, эту сторону, чтобы изучать русский язык, потому что мне нравится именно это город. Между вузами двух стран подписываются договора обмена студентами. Например, в БГУ действует программа «2 плюс 1», позволяющая лучшим студентам получить образование в Китае можем отправлять наших студентов на обучение в Китайскую Народную Республику на полный грант. Полный грант – это значит обучение бесплатное, то есть проживание, питание, проезд, стипендия. То есть это очень выгодно для наших детей, для наших студентов. Кроме этого, у нас есть еще в БГУ институт Конфуция, который был самым первым открыт именно вот в нашем ВУЗе. Кафедры с и кабинеты по изучению китайского языка и культуры открылись в целом в ряде гуманитарных вузов республики. В Ожском государственном университете пять лет назад был также открыт Институт Конфуция согласно двустороннего соглашения с Китайским педагогическим университетом Циньцзянь. Сегодня это современный центр изучения китайского языка и культуры, рассчитанный на 600 студентов. Институт был открыт в 2013 году. Здесь преподают 20 местных учителей и 30 китайских. Студенты каждый год сдают тесты. Те, кто набирает высокие баллы, могут поехать в Китай и учиться бесплатно. Если из Кыргызстана выезжают 10 студентов, то в Институт Конфуция в Ожгу прибывают 10 студентов. За годы сотрудничества значительно окрепли и культурные связи между Кыргызстаном и Китаем. О почтительном отношении к кыргызскому наследию и культурному взаимодействию двух стран говорит и постановка в начале этого года оперы по эпосу Манас на китайском языке. На основе варианта книги Джусупа Мамая улучшаются и телекоммуникационные связи. Пришло приглашение в Кыргызскую республику, где написано, что приглашаются руководители ведомств, курирующих средств массовой информации и руководители ведущих средств массовой информации для обсуждения инициативы по обмену и укреплению сотрудничества в области СМИ. Также совсем скоро в Китае состоится международный кинофестиваль, где представят наши лучшие фильмы. С Кыргызстана будут представлены три фильма на фестиваль. С делегацией поедут шесть человек – представители Минкультуры. Мероприятие состоится 12 июня в Китае. Отметим, что в начале июня президент Соран Байджен Беков посетит Китай, где в городе Циндао пройдет саммит ШОС. Ожидается, что государственная встреча президентов двух стран даст новый импульс двусторонним отношениям в разных сферах. Мирим Шашаналиева, Кайнар Урмонов, ЛТР. Итоги недели. Смотрите далее в программе «Итоги недели». Оптимизация госорганов. Правительство намерено сократить число госслужащих. Строительство дорог – стратегическая задача. Глава правительства проинспектировал ход реконструкции автодороги Бишкек-Карабалта. Звонок прозвенел. Последний. Во всех школах Кыргызстана прошли торжественные мероприятия. Рубрика «Герои среди нас». Исполнительная власть нашей республики намерена сократить число государственных служащих путем оптимизации госорганов. Правительство запланировало за счет проведения этого механизма сокращение сэкономить около 200 миллионов сомов в год. Каким образом может повлиять на качество выполняемой работы инициатива Кабмина по сокращению числа госслужащих, разделению и объединению функций? Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Мухаммед Калаем Абылгазеевым, количество государственных служащих должно сократиться на 10%. Это примерно полторы тысячи человек. Планируется также ликвидировать Управление передвижной службы занятости и Молодежную биржу труда Министерства труда и социального развития. Ко всему этому во всех министерствах сократится штатная численность. Подробности об оптимизации госорганов в сюжете Айпериша Эмбетовой. Самые большие сокращения коснутся Министерства сельского хозяйства. Центрального аппарата это не коснется, зато в подразделениях уволят 516 человек. Министерство в настоящее время работает 6 департаментов, 2 центра. И у нас есть региональные структуры, так называемые районы управления аграрного развития. По всему министерству из 5396 штатных единиц сокращается 516. И большинство из них сокращается от департамента водного хозяйства миллираций. То есть там работает 4552 штатных единиц, из них 455 сегодняшний, на сегодняшний день сокращается. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сократят 30 штатных единиц. В прошлом году в ведомстве уже проводилась оптимизация. В министерству предусмотрено сокращение 30 штатных единиц. Во исполнении данного постановления в, в настоящее время проводится функциональный анализ структуры министерства. По итогам функционального анализа будет проведена соответственная работа по сокращению личного состава. А сейчас в данное время сказать, какие будут должности сокращены, мы не можем сказать. Под сокращение попадает госслужащий Минсос труда, Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, ГРС и ее департаменты. В целом, правительство планирует оптимизировать госструктуры исполнительной власти и сократить 1531 служащего и 36 работников технического и обслуживающего персонала. Таким образом, правительство хочет сэкономить деньги из госбюджета и упразднить лишние звенья управления. Этот вопрос поднимается не впервые. Оптимизация должна быть у нас есть дублирующие службы. Зарплата составляет 8-12 тысяч сомов. Это очень мало. После оптимизации зарплата повысится. Например, в таможне 190 человек сократили. Сейчас рассматривается вопрос, сэкономленные средства прибавить к зарплате. Думаю, это правильно. Если госсотрудник будет получать хорошую зарплату, то и работать будет хорошо. С мая по июль министерства должны проанализировать штатную систему учреждений, которые находятся в их ведении и отчитаться перед правительством. Планируется ликвидировать дублирующие должности. Оптимизация бюджета путем сокращения численности госслужащих требование времени, уверен экономист Искандер Шаршеев. Он считает, что системной оптимизации в стране не было, и для реализации задуманного придется изменить ряд законов и понадобится политическая воля. Наше государство было объявлено социальным по конституции, поэтому на социальные инициативы бюджет выделяется. Если посмотреть количество бюджетников, их число достигает до 1 миллиона человек. Представьте, каждый седьмой кыргызстанец живет на средства бюджета. Это значит, что и налогов меньше. Представьте, в 5-миллионной Норвегии одной областью руководит 12 человек, а в центральном аппарате работает около 500 человек. У нас на 6 миллионов человек 19 тысяч госслужащих. Требуется политическая воля и изменение законов. Thank you. По словам экономиста, есть законы оставшиеся советских времен и дополненные со временем экспертами из госструктур. Сократить госслужащих по этим законам не так легко. При переводе документа оборота в электронный формат необходимость во многих сотрудниках отпадает само собой. Однако встаёт вопрос, куда девать оставшихся без работы. Эксперт Искандер Шаршеев считает, что у них появится возможность уйти в частный сектор. Ведь логистика при формировании любого производства требует компетентные кадры. По мнению нардепа Достана Бекешева, у многих госслужащих низкого квалификация, неподходящее образование и так далее. Поэтому сокращение необходимо. После оптимизации, конечно, без работы останется существенное количество человек. Но есть те, кто просто приходит на работу, посидел, написал, бумажку и все. Квалификация образования порой не подходит к занимаемой должности. У нас есть много дублирующих госслужб. Оптимизация необходима. Конечно, не все смогут стать бизнесменами, но можно найти и другую работу. Самое главное – оптимизация полезна для бюджета. По мнению авторов программы, сокращения помогут сделать работу госструктур более эффективной. Будет оптимизирована структура подчиненности государственных органов стратегическим целям страны. Сокращены аппараты подведомственных и территориальных подразделений, в том числе выполняющих хозяйственные функции. Машрапов, ЛТР, Бишкек. Транспортная инфраструктура является кровеносной системой современной экономики и общества. Развитие страны сегодня немыслимо без качественных магистралей, особенно имеющих стратегическое значение. Дороги, в частности автомобильные, играют ведущую роль в Кыргызстане и в плане развития каждого из его регионов и увеличения объема международного транзитного грузопотока и доставления товаров на мировые рынки. Чем долговечны трассы республиканского значения, тем быстрее движется товарооборот, как внутренний, так и внешний. И все это, конечно, в итоге оказывается непосредственное влияние на повышение уровня благосостояния народа. Ведь в развитии экономики все процессы взаимоувязаны. В настоящее время в нашей республике осуществляется ряд проектов по строительству автодорог. В текущем году на финансирование объектов дорожной инфраструктуры предусмотрено 1 миллиард 200 миллионов сомов, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги балыкчи тамчи челпаната Курумду 700 миллионов. На сегодняшний день они профинансированы на 140 миллионов сомов. Правительством предусмотрены такие важные стратегические объекты, как строительство автомобильных дорог в приграничных районах Баткенской области, проектирование и строительство автодороги караджигач сары -Челек» протяженностью 15 километров, «Аксисский район» Джалабадской области, автомобильные дороги «Тюбки-Ген-Высокульской области», базар кировка в Джалабадской области, устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге «Романовка-Камышановка» протяженностью 1 километр, Сукулукский район» и другие. Кроме этого, предусмотрено строительство 15 мостов. За первый квартал 2018 года из предусмотренной суммы профинансировано 308 миллионов сомов. На строительство дорог привлекаются и различные гранты от зарубежных стран. Кстати, весомую помощь в выделении грантов на строительство и ремонт автомобильных дорог оказывает правительство Китайской Народной Республики. Премьер-министр Мухаммед Калы Абалгазиев на этой неделе с рабочей поездкой посетил Чуйскую область, в ходе которой глава правительства проинспектировал и ход реконструкции участка автодороги Бишкек-Карабалта. Подробности о строительстве дорог в материале Нарим Шаршиналиевой. Автодороги – это транспортная инфраструктура, связывающая как соседние страны, так и внутренние регионы. В настоящее время в Кыргызстане осуществляется ряд проектов по строительству автодорог. Это Ош-Бишкек, Ош-Баткин-Исфана, Ош-Сарта-Ширкиштам, Бишкек-Нарын-Торугарт. «Строительство этих международных дорог началось еще в 1996 году, но из-за нехватки средств было приостановлено. Сейчас одним из важных строительных объектов является север-юг Джалабад-Балык, чей длиной в 430 километров. Там активно ведутся работы в первой фазе, которая составляет 54%. Вторая фаза – 48%. Также на горных участках этой магистрали предусматриваются барьеры от лавин и селий, привлекаются инвестиции подрядчик. Идет строительство тоннеля в Кокарт. 3 километра. Один километр уже закончен. Через год будет сдан в эксплуатацию. Альтернативную дорогу Северо-Юг планируем закончить к 2021 году, если будет достаточно средств. Двадцать 2021 году планируется закончить строительство и автодороги Бишке-Карабалта протяженностью в 45 километров. Из них 12 уже заасфальтированы. Проблем с финансированием нет. Для проведения работ были привлечены донорские средства Азиатского банка развития. В настоящее время на отдельных участках завершены дорожные работы, вырубка деревьев и устройство водопропускных труб. Проводимые строительные работы этой магистрали проинспектировал глава правительства в ходе своего рабочего визита в Чуйскую область. Качественная реконструкция идет и на автодороге Тарас Тала Сусамыр в третьей фазе. Уже выполнено 97% строительных работ в следующем году до границы с Казахстаном планируют ее закончить. Также на автодороге Ошбаткен и Сфана на проектном участке 75-108 километров проводились земляные работы и устройство 10 водопропускных труб. Сейчас там ведутся строительные работы. Привлечено 120 человек. Завершить подрядчики планируют в следующем году. На автодороге бишкек нарын нарынтуругард строительные работы идут на Рынской области в Кочкорском и на Рынском районах. В настоящее время за счет сэкономленных средств проводится асфальтобетонное покрытие на некоторых участках. Также в этой области в селе Эргендик осенью начнется прокладка дорожного полотна. Дорожное полотно реконструируется и на автодороге в балахчи Балахчи-Харакол-Балахче. На участке балахчи челпаната Корумду уже закончено 45% участка. Строительные работы ведутся активно. По плану должны закончить Всемирным играм кочевников. Обновляются и внутренние дороги в регионах страны. Во многих областях ведутся ямочные ремонтные работы. Также выравнивают гравийные дороги. Проводится летнее содержание дорог. Из бюджета капиталовложения было предусмотрено средства для ремонта 61 километров региональных дорог и содержания и эксплуатации основным предусмотрены такие важные стратегические объекты, как строительство автомобильных дорог приграничных районах Баткенской области, проектирование и строительство автодороги Караджигач-Сарычелек протяженностью 15 километров, Аксуский район Жалабацкой области, автомобильной дороги Тюпки-Генвысыкульской области, на базар кировка в Жалабацкой области, устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Романовка-Камышановка протяженностью 1 километр, сокулукский район и другие. Кроме этого предусмотрены на строительство 15 мостов. По словам экспертов, паспортизация от дорог и новые технологии прокладки асфальта позволят увеличить срок эксплуатации дорожного полотна. В этой паспортизации входит где что, какая дорога в каком состоянии, какие габариты, какие требуется сроком ремонтных работ и так далее. Из республиканского бюджета капиталовложения в текущем году на финансирование объектов дорожной инфраструктуры предусмотрено 1 миллиард 200 миллионов сомов, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги Балахчи тамчи пуната корумду 700 миллионов сомов. На сегодняшний день они профинансированы на 140 миллионов сомов. Кстати, весомую помощь в выделении грантов на строительство и ремонт автомобильных дорог оказывает правительство Китайской Народной Республики. Пилотный проект это на базе Чуйской области Плуады номер один. Мы эти все депа будем переводить на хозяйственный расчет. Это означает, что эти субъекты значит, будут самостоятельно работать, эксплуатировать и содержать те дороги, которые находятся на их балансе. балансе и они могут и активы свои эффективно использовать. Новые реконструированные автодороги, как стратегические, так и внутренние, межрегиональные, сыграют ведущую роль в Кыргызстане и в плане развития каждого из его регионов. Увеличение объема международного транзитного грузопотока и доставление товаров на мировые рынки. Мирим Шашиналива, Хайнар Ормонов, ЛТР. Итоги недели. Прощай, школа! Вчера прозвенел звонок, последний для наших более 60 тысяч молодых кыргызстанцев по всей республике. Выпускники 9 и 11 классов, кто со слезами на глазах, а кто с улыбкой, надеждой на будущее, попрощались 25 мая с родными стенами своих учебных заведений, которые в течение 10 лет были им вторым домом. Многие поколения кыргызстанцев в разные годы проходили через это коллективное испытание, ставшее доброй традицией. И каждому, кто прошел эту торжественную церемонию, звук последнего звонка в руках первоклассника обычно остается надолго, вызывая в сердце восторг с грустинкой. Ожидание новой самостоятельной жизни, естественно, приносит радостные надежды на будущее. А вот расставание со школьной скамьей у всех выпускников, за редким исключением, ассоциируется как прощание навсегда с беззаботным детством. По данным Министерства образования и науки, на высшие и среднеспециальные учебные заведения отведено более 5000 бюджетных мест. Надо отметить, что в последние годы наблюдается тенденция роста поступлений абитуриентов на сельскохозяйственные, медицинские и инженерные специальности. В этом году выделяется 140 бюджетных квот для обучения за рубежом. На время выпускных в школах милиция по всей стране переходит на усиленный режим работы, который будет действовать с 22 мая и по 2 июня включительно. Сотрудники правоохранительных органов будут четко следить за тем, чтобы старшеклассники не устраивали банкетов в кафе и ресторанах, на которые введен запрет. Тему продолжит Гульзада Чубакова. Ровно 11 лет назад нынешние выпускники, также держа за руку своих родителей, впервые переступали порог школы. Не успели оглянуться, как для них прозвенел последний звонок. ЗВОНОК со стенами родной 48-й школы гимназии попрощался и Достан Бахтыбеков. По его словам, 11 лет прошли совсем незаметно. И здесь остаются самые добрые воспоминания. При этом выпускник отмечает о больших планах на будущее, где он видит себя в профессии лингвиста. Ощущение ностальгии по тем временам, когда мы гуляли, игрались, веселились, дрались. Пели, веселились, танцевали. Хочу стать переводчиком, работать в посольствах. Волнительным событием для выпускников столичной 48-й школы гимназии стало и вскрытие капсулы. В ней для них было обращение выпускников комсомолов 1968 -го года. В письме были написаны добрые пожелания, напутственные слова и о роли тех комсомолов в жизни страны. Обращение комсомольцев 60-х годов Комсомольцам 2018 года. Нынешние решили продолжить традицию предшественников и оставить капсулу пожеланий для будущих выпускников, которые откроют ее уже в 2048 году. Сегодня два выпускных класса, 44 выпускника. Каждый выпуск он э, запоминается по-своему. У каждого выпуска есть какие-то свои а, такие отличительные черты, но неизменным остается то, что это волнительный очень момент. Вот, и действительно, э, еле сдерживаешь слезы. У нас университет нет. У нас университет туризм, факультет. Барднашуне тафташам, что объекты. Барднашуне тандары. Следующий год мне доставят нужный фундамент. В конце концов, вроде не доставили, что неизвестно. Никогда Национальная компьютерная гимназия номер 5 имени Айдаркана Молдоколова является одной из лучших школ страны. За 90-летнюю историю в ней учились многие известные личности Кыргызстана. Об этом в ходе участия торжественной линейки 5 гимназии отметил президент страны Соран Байдженбеков. Toksoncı'dan aşık, özünün sancıralığı, tarıkı var. Uşul Kılım'a Tete mezgildin içinde beşinci mektepten mün degen, mün degen bizlerin Kırgız Memleketi'nin gereken mırktı hadisler, mırktı insanları terbiye alıp çıkardınızlar. Uşul beşinci mektep, Cihalgız Mektep, bu Kırgız Memleketi'nin dank medaline taktığı olgu mektep. Сделаем шел чтобы в мюнхене обдану инсандарде бна биздин мемлекетке белького верди исымы Абдразаковта Залхарадавиаче, Салежан Джигитов, Мухмышдай, Адамболчу Блестер, Андан Сыткарымна Саяс Ишмер, легендарный парламент, Торагасы Милетхан Шерим Куулов, Ушел Мектептен шықан Апаз Блестер Безминал Конин, премьер министр ол, Мунаушындай Бергілу, Инсандарды тервелап, Чығарған Мунаушыл Атақтуы 5. Мектеп. Муназуадылаушы мектепті сыннал жүрген Айдар Хамолдокуулов, Вз ⁇ м, корреспондент, доктор Валгон, Холм Дришмер Алкшиндага, Атамна Посещение президентом торжественного мероприятия для выпускников пятой гимназии стало неожиданным и приятным сюрпризом. А приведенные им примеры об известных личностях послужили вдохновением и мотивацией последовать их пути и стать не менее нужными для своей страны. И он сказал очень много приятных слов, от которых прям сердце жалось и согрелось очень сильно. И мы очень искренне благодарны, что он посетил нашу школу. Таких видных деятелей страны будет еще много, и они, несомненно, внесут вклад в процветание государства. Для этого молодому поколению необходимо неустанно бороться. Для достижения цели стремиться только вперед к образованию, созиданию и развитию. Придет время и будущее государства будет в руках этих выпускников, и они смогут достойно исполнить свой высокий долг перед Родиной. Такую веру выразил глава государства. Мекенди кадрлагла, ардаи мекенди жүрөмурда албучургула. Эмнүчүндөгөнде биз натавалармиз ушун мекенди курауздар, ушун Киргизстанду курауздар. Эгемендүү мемлекет кураузду патаргада эмнекана тазактаруеду, кандекана кинистеретпеду. Ушун мемлекетти барду уштен көзүн көрүндө сактап келичекте. Бул а ушун Кроме того, президент подчеркнул, что со стороны государства в сфере образования уделяется все больше внимания. Постепенно вводятся новые стандарты, обновляется материально-техническая база образовательных учреждений и строятся новые школы. Тармаганда истебжат, как Материал ценится, база ценится, как я джатат, бюджет Терд Пайзен, бюджет Блинду, уйманду, балдарду телевизику манча, визди мемлекеттин келешеги болвоид. Енгечекен, алдыкты мемлекеттин бардыктен, блин беру тармагна кому буруп. Ошон негизинде мемлекет алдага чыркан, ошону шун биз шун мектепте партотурган балдаруза. Сүдентига уйдютелдирон балдаруза. Ошоло охтканга қаласаттар айваир, шамес, бө айыл жені региондырғыдағы мектептерге балдарға bilinм беругі мына абдан Вместе со строительством новых школ усовершенствуется система обучения. В год развития региона в каждом районе будут открыты инновационные школы. Все они будут оснащены передовой техникой, созданы электронные библиотеки и электронные варианты учебных материалов, что послужит улучшению качества образования. В каждом районе создается вот такая школа, школа, которая будет иметь статус экспериментальной площадки, на которой предполагается проведение повышения квалификации учителей, сформированы электронные библиотеки, которыми могут пользоваться учителя. Столичная пятая гимназия, которую посетил президент страны на сегодняшний день, отвечает всем инновационным требованиям. настоящее время в образовательном учреждении все учебные материалы переводят в электронный формат, что способствует развитию самостоятельных занятий учениками и повышению уровня их образования. С внедрением информационной системы школа постепенно переходит в электронный формат обучения. В случае реализации проекта для всех школ страны, обучающих на кыргызском языке, гимназия станет своеобразным разным центром. «Так каждый учитель будет заполнять электронные журналы и дневники. Информация будет прорабатываться совместно с учеником, учителем и родителями. Это даст хороший эффект на повышение уровня образования. Мы уже научили наших учителей составлять электронные книги. Также по всем предметам будут составлены электронные варианты. С их помощью ученик может самостоятельно прочитать материал за одну четверть и пройти тестирование. Для продолжения инновационного развития гимназии, которая на сегодняшний день является одной из передовых школ страны, глава государства вручил сертификат на приобретение техники для компьютерного класса. Не забыл глава государства выразить благодарность учителям, которые прикладывают все усилия, чтобы дать достойное образование детям, и посвящают этому всю свою жизнь. Он также пожелал им крепкого здоровья, счастья и продолжать работать ради светлого будущего Кыргызстана. Светлое будущее страны также зависит от здравого смысла молодого поколения, от того, насколько они ответственны за свои действия. Но нередки случаи, когда считающие себя уже взрослыми выпускники после торжественных мероприятий устраивают продолжение праздника. Отметим выпускные вечера и сбор денег на них запрещено приказом Министерства образования. Несмотря на это, многие выпускники в частном порядке выезжают в места отдыха. В этой связи по всей стране МВД провело рейд под названием «Последний звонок». В столице без нарушений не обошлось. В одном из остановленных инспекторами лимузинов бывшие школьники распивали спиртные напитки и употребляли так называемый «Насфай». С 9 часов до 12 часов прошли мероприятия в общеобразовательных школах. Это было 97 общеобразовательных школах. Также идет после окончания данных мероприятий все силы были передислоцированы в те места, где большое количество нахождения, концентрации детей – это парки, скверы и площадь Аллато – по словам инспекторов, профилактические работы среди школ проводились в течение месяца. По сравнению с прошлым годом, серьезных происшествий, связанных со школьниками, не зафиксировано. За исключением недавнего ДТП, где столкнулись четыре машины, за рулем которых были выпускники. К счастью, обошлось без жертв. Участники данной аварии все являются участниками общеобразовательной организации города Бишкек. В ходе проведения проверки в наркологическом центре выяснилось, что все четверо были трезвом состоянии, однако при них у каждого были водительские права. Но несмотря на это, согласно нашего законодательства, даже несовершеннолетний, если имеет водительские права, обязан рядом с ним обязан быть родитель или лицо его заменяющее. Тем временем сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках проводимых рейдовых мероприятий на дороге О-Шалай остановили 30 внедорожников с выпускниками. Они направлялись в зону отдыха Чирчек. Все автомобили отправили обратно в Ож. У водителей четырех внедорожников отсутствовали документы. Автомобили поставили на штрафстоянку. В отношении 15 водителей за различные нарушения ПДД были составлены административные протоколы. Отметим, усиленный режим работы правоохранительных органов будет действовать по 2 июня включительно. В это время милиционеры будут следить за тем, чтобы выпускники не устраивали банкетов, кафе и ресторанах. Всего в текущем году по всей стране окончили около 60 тысяч выпускников. Теперь впереди их ждет новая жизнь, где у каждого будут свои победы и достижения. Кульзада Чубакова, Чемдосток Турбек затмаш Машхрапов. ЛТР. Итоги недели. На очереди наша постоянная рубрика «Герои среди нас», которая сегодня, конечно же, посвящена наиважнейшей роли учителя. Наша сегодняшняя героиня – учительница с большим стажем работы, преподаватель кыргызского языка и литературы столичной школы гимназии номер 66 Кырбашева Гулмира Токтурбековна. За 30 лет своей педагогической деятельности наша героиня воспитала и выпустила во взрослую жизнь не один десяток школьников многих поколений. лет мечтала быть учительницей. Даже когда я играла, я помню даже свое детство, когда я играла, я свои игрушки подряд все положила и играла учителя. И я и профессию, я с малых лет любила, и я думаю, я свою мечту осуществила в жизни. Но учитель ⁇ это такой человек. Это и мама, и учитель, и мудрый человек. Для меня это учитель все потому что с малых лет начиная с 7 лет не то что 7 лет мало с двух лет я так могла бы сказать потому что из садика начинает учить детей это все учителя Вот с малых лет учителя занимают в жизни ребенка очень важное место я так думаю что самый главный человек. Ну, первый урок я после окончания института работала в детском саду. Тогда только-только начинали принимать госязык, я работала там, преподавала кыргызский язык. Вот я помню, во всех группах я вела кыргызский, и администрации тоже учила кыргызскому языку. Начинала с этого. А потом в этой школе я уже работаю с 92 -го года. Но первый урок, конечно, был волнительный. Это был шестой класс. Тогда я была молодая, волновалась. Но, тем не менее, урок был успешным, хорошим был уроком. Я не думаю, что тяжело. Интересная работа с детьми, потому что с ними вместе переживаешь. С ними вместе радуешься. Ну, ребенок что чувствует? То, что в семье не может рассказать, он может рассказать прийти к тебе, расскажет, поделиться. Таким образом, одна семья. Я могла бы я могу сказать твердо, что я... школа это вторая семья. Мама. Вторая мама. классный руководитель. Ну, это в 95-м, 97-м году было. В 95-м они окончили 9 класс, потом их распределили. В 97-м они приходили, они и сейчас ходят. Они сейчас уже детей своих ходят в нашу школу. Да, встречаемся. Вы до сих пор работаете в этой школе? Они вот этот вопрос каждый раз, когда встречают меня, задают этот вопрос. Я говорю, я люблю вас и буду работать до старости, до пенсии. Ну, современные дети, сейчас они все, вот, именно век технологий. Тогда дети учились в библиотеке, ходили в библиотеку, а сейчас дети в интернете все берут. Отличается тем, что сейчас дети, ну, время такое, не отстают от времени. Конечно, сегодня такой волнительный день и радостный день, по-сторону, что... То, что мы их учили, то, что мы им дали, они уже в дальнейшем жизни будут пользоваться. Я так думаю, школа – это как фундамент. Фундамент есть хороший, они дальше сами построят. Я, во-первых, желаю своему педколлективу здоровья, успешных работ. А для выпускников желаю, чтобы впереди у них ответственные государственные звания, стать государственными званиями успешно. И пусть э, всегда сопутствует успех, удачи, добрый путь. Но чтобы наши выпускники не забывали школу, учителей своих, приходили, посещали. И в конце нашей программы мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию подборку наиболее важных и интересных событий уходящей недели. Понедельник, 21 мая. Запущен обновленный официальный сайт президента Кыргызской республики. В ГСУ ГКМБ в рамках возбужденного уголовного дела предъявлено обвинение по статье «Коррупция» бывшему мэру Бишкека Кубаначбеку Кулматову. В Кыргызстане врачи отмечают рост числа острых кишечных инфекций. В Национальном центре охраны материнства и детства вышел из строя рентген -аппарат, диагностирующий заболевания органов дыхания у несовершеннолетних. Вторник, 22 мая. Глава государства подписал указ о некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы. Президент Джамбеков принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Под председательством премьер-министра состоялось очередное заседание Совета правительства по фискальной и инвестиционной политике. На пунктах пропуска Сосновка и Каракуль трассы Бишкек-Кош устанавливаются электронные шлагбаумы. В течение ближайшего месяца в Кыргызстане ожидается рост розничных цен на ГСМ в пределах 50%. Среда, 23 мая. Президент Суромбай Джамбеков принял генерального прокурора от Крубека Джамшитова. Депутаты Джугар-Кухинеша избрали судей Верховного суда. Парламентарии ознакомились со строительными работами на месторождении Джируйка. Определены победители конкурса «Интеллектуалы 21 века». Четверг, 24 мая. Президент сурумбай Джимбеков принял верительные грамоты у зарубежных послов. Премьер-министр Мухаммед Халы Абалгазиев с рабочей поездкой посетил Чуйскую область. Государственная ипотечная компания Кыргызстана подписала меморандум о сотрудничестве Жилстрой с Бирбанком Казахстана. Продолжается конкурс в общественные советы в государственные органы. Пятница, 25 мая. Глава правительства в ходе совещания с руководителями уполномоченных государственных органов поручил ускорить внедрение электронной системы фискализации налоговых процедур. Премьер-министр Мухаммед Халы Абалгазиев провел рабочее совещание по обсуждению ситуации на контрольно-пропускных пунктах страны. Правительство сократит свыше полутора тысяч госслужащих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммед Халай Абалгазиев. Президент Соромбайджин принял участие в торжественной линейке по случаю последнего звонка. Во всех школах страны прозвучал последний звонок. Наложен арест на имущество бывшего мэра Бишкека Кубаджбека Кумакова. Суббота, 26 мая. Президент Сорумбайджембеков внес изменения в закон о приватизации государственного имущества. Премьер-министр Мухаммед Аллы Абалгазиев принял участие в работе Координационного совета партнеров по развитию, в ходе которого были презентованы концепции региональной политики и программа развития на период 2018-2022 годов «Единство доверия и созидания. Вице-премьер-министр Джениш Разаков провел рабочее совещание по вопросу внедрения института пробации в республике. Вице-премьер-министр Замир Бекаскаров ознакомился с работой предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны Бишкек в селе Акчей Аламодунского района Чуйской области. Глава МЧС Нурболот захметов провел совещание в связи со сложившейся обстановкой в ряде областей в результате селевых явлений и прошедшего снегопада.